И всем здарова, ребят, с вами я, Ванёк, и мы с вами продолжаем, как всегда, проходить бесконечное лето, Everlasting Summer, вот. Рут Мику проходим, хотя.. Те... фиг его знает, какую же эта серия. Реально, фиг его знают же. Ну, О! ой. Блин. А, -а, а вспомнил, блин, ну. Гипподромская сорок Блин. Пин четыре, двадцать четыре двести Угу. Ну, понял, вспомнил, чё, я... Я дебил, ребят, я дебил. Так, сейчас. Подромская 45. И подромская 45. Так. Извиняюсь, ребятки. У меня просто кое-какой кое заказчик. Маленький пришелчик такой. Так, и подромская 45. И сорок, 45. Играем. Ну вот, вы знаете все тут. Я только вам читаю тут. Сохранение, сохранявки. Так, ты вроде четвертый или пятый уже. Вот, этот с этой серии. Не знаю, похоже на бомбу вещь какой-то. Я посмотрел наверх и увидел довольно внушительную дыру, за которой с трудом можно было разучить прихожую старого корпуса лагеря. Наверное осталось, пор, пол прогнил и провалился вниз. Так. Извиняюсь, ребятки, у меня будет такое дело есть. Будет, наверное, сегодня даже... провалить сюда. На первый взгляд, не было никакой возможности забраться назад. Слишком выско, да и, да и ухватит не за что. А, что там дальше? Не, не особо ожидая ответа, спросил я. Не знаю, но придется проверить. Маша говорил. Я посетил фонарем и сделал несколько неуверенных шагов. Все тело было в синяках и задних, но ходить я все еще мог. Ай! Послушай, сзади крик Лена. Что такое? Кажется, ногу подвернула. Я очень ждал, что в фраза будет что-то типа клишированного. Бросьте меня, я буду только обузы. Но, ну, естественно, она не могла такого сказать. Не могла. Ладно, присяпь меня. Я подошел к Лене и поставил ей плечо. сколько каменные стены сменились деревянными и мы оказались неком подобие шахты. Давайте, ну, передохнем, взмолилась Маша. Я аккуратно отпустил ее на землю и сел рядом. Ну, хотя бы эти чудовищ больше не видно, и на том спасибо. Надолго долго ли я тяжело вздохнул и закрыл глаза? Ах, блин, блин, Как думаешь, что здесь происходит? Голос Маши дрожал, но все равно звучал более-менее уверенно. Похоже, она была измотана и опустошена настолько, что уже не оставалось сил на страх. Я не знаю, и, если честно, знать не хочу. Мы же, ну, мы же выберемся отсюда. Обязательно. Так, стоп. Извиняюсь, ребятки. Извиняюсь, надо просто коврич посмотреть. Так, фахис, ага. Фахис, так. Так, стоп. Так. Патронская, 45, ага. Ладно, посмотрим где. Где это? Да, где это? Понял я. Ипподромская, и Подромская, и Шоромская улица. Шора. На Насидеш. Ну вот. Сейчас посмотрим. А, это. Где это? нет обязательно на ее лице я не видел на ее лице но уверен был что она улыбается внезапно фонарик моргнул и погас я не сразу ударил по нему ладонью стены шахты вновь отсытились тусклым светом, и я понял что что-то тут не так слева от меня не было лены Лена исчезла. А, там да. проштал я. Сейчас извиняюсь, что Маша схватил меня за рукав и уставилась на то место, где секунду назад сидела Лена. Ну как? Ну как? Она начала тихо плакать. Мы умрем. Мы точно умрем. Мне тоже очень хотелось разоздаться. Темнота окружала нас со всех сторон. Подспая все ближе и ближе и ближе. Фонарик потихоньку угасал. ним наш шанс на спасение. Вставай, пора идти. Скоро батареек закончится. Так. Вот. Через пару минут мы вышли к развилке. Ой, извиняюсь, ребятки. А это я, честно говоря, я даже не знаю, не представляю даже, как это делать. Как ту развилку проходить. Вот, ну реально, не знаю. Так ми браузер я реально открою это лучше да нет не не не не не не хром да что же это здесь еще и лабиринт какой-то прошпил себе под нос может вернемся а нет исключено так Так, так, так, так, так, так. Угу.